Курс Александра Санкина ⁇ это настолько бомба, что я человек, который сам ходил на занятия школы тренеров и торговал недвижимостью до этого дня более 25 лет, просто купил билет и пошел на повторный курс обучения у Санкина, 24 поток. У меня следующий за двадцать м я учился два потока подряд. Казалось бы, что можно еще нового узнать в недвижимости после 25 лет работы и опыта в пяти странах? Однако это возможно. Метод Санкина – это мощнейший инструмент, который позволяет за конечное и довольно небольшое время продавать очень трудно реализуемые объекты. И боевое крещение я получил на двух аукционах объектов, которые совсем нелегкие для продажи. Первый – пентхаусов в Калининграде, а второй у меня закончились торги сегодня в городе Матище на офисе 300 метров. Это ценнейший опыт. Это положительный результат, и я рекомендую тем, кто вдруг считает о себе, что все знает, посетить курс Анкина, прослушать его, сдать экзамен и попробовать себя в бою. Приглашаем всех на курс Анкина.